Всем привет! Сегодня мы снимаем тренировку спины от Игоря Ковкина и Александра Добромировна. Сейчас мы вам все расскажем и покажем. Только для этой тренировки нам нужна резинка тренировочная. И, собственно, все. На первое упражнение нам понадобится, как я уже сказал, резинка. Но, конечно же, перед началом тренировки вы должны размять все свое тело, чтобы не допустились травм. Первое упражнение заключается в том, что вот таким образом мы продеваем резинку. Пытаемся за резинку одной рукой. Кольку закругнит вверх Начинаем подтягиваться с акцента на спину. Обратите внимание, что локти должны быть 90 градусов. Можете больше, но это не обязательно. Вот подход. После того, как вы потянули 5 пять раз. Берете этой же рукой обратный хват сразу же без отдыха делаете еще 4-5 раз. И сразу же без отдыха вы также перекидываете резинку на другую сторону. Беритесь другой рукой и делайте то же самое. Вместо резинки вы можете использовать любую веревку Кстати, ребят, это наш роман. Да, да. Это роман. Да. Он, он наш новый оператор, и у него скоро, кстати, днюха. Как видите, он не превосходно физической формы. И поэтому вы так же как и он можете делать меньшую нагрузку упражнения. То есть подтягиваться не пять раз, а буквально три. Сразу же с вертикальной проекцией мы перемещаемся на горизонтальное. Следующее наше упражнение. Астралийские подтягивания, они выполняются следующим образом: Собстаем примерно так и начинаем прогибать спине, начинаем подтягиваться к низу груди. Это упражнение будем делать сначала на одной руке пять раз. Пять на этой не три раза. другой так Вот мы берем руками, делаем очень да. <клыш> Можно что? Можно. упражнение можно выполнять на низкой перекладине, не только на брусе. Вы должны понимать, что мы перемещаемся с турника на низкую перекладину, делаем упражнение в горизонтальной проекции для того, чтобы проработать мышцы в толщину, а на турнике мы делаем, чтобы прокачать мышцы в ширину. Значит, так, вот это второе упражнение мы выполняем два подхода так же, как и первое упражнение. Начинаем мы второй подход. Обратите внимание, еще одна важная очень обратите внимание, что не должно, вы не должны работать плечом, то есть вот так вот. Вы должны именно тянуть себя спиной. Также еще немаловажный деталь это то, что вы, ну, я не знаю, как это сказать, в любом упражнении вообще, в любом абсолютно любое физическое упражнение вы должны иметь концентрацию на мышцах. Также вот можно просто тупо подтягиваться нижним хватом и подтягиваться это делать. Подтягивания эти делать спиной, а можно делать подтягивание эти бицепсом. В этом заключается весь акцент. Еще одна деталь. Если вы не очень физически сильный человек, можете выполнять нагрузку в меньших степени, чем я, например. То есть я могу делать 5, там 5, 5, 3, 3, 10, да. Если вы так не можете, вы можете делать меньше. Того, в принципе ничего не изменится. Главное, чтобы какая-то нагрузка на вас, на ваш организм была. Начинаем мы второй подход. обратить внимание, что почти все упражнения нас идут по два подхода. Когда начинается на дождь, ну, ничего страшного, для вас мы пилим видосики прямо в плохую погоду. I don't know. Вы его выйти туда для равновесия. То есть если я буду делать вот так, у меня это плохо получается. Если вы уйдете, введете руки туда и будет подтягиваться, она будет вам служить для равновесия. И будете это делать, вам будет гораздо проще и эффективнее. Плюс ко всему, не совершайте наших ошибок и тренируйтесь в хорошую погоду, либо тренируйтесь в плохую погоду, но оденьтесь в тепло, потому что я боюсь, после такой тренировки, на плохой погоде мы можем заболеть. Не обстоятельствовать наших ошибок. Берегитесь свои мышцами. Как... Третье упражнение у нас будет подтягивание обратным хватом с акцентом на спину. Они выполняются следующим образом. Берем обратный хват. Можно чуть поуже обычного, то есть по... чуть поуже прямого. Подгибаемся в спине и начинаем тянуть тебя. И дай коносаж -ка качок. Он могёт. От... Я могу. я делаю... Вы можете делать просто количество подбирать под себя, например, я сейчас буду делать 10 раз. Делайте один подход с акцентом на спину 10 раз. Мы переходим на четвертое упражнение, оно у нас будет проходить как второе упражнение Ну, я бы не сказал, что как, но очень похоже Так что пойдемте перемещаемся вновь на горизонтальную проекцию Это было вертикально, сейчас идем на горизонтальную Делаем тоже типа австралийского потягивания, но с небольшой поправкой Это уже делать надо на брусьях Вы закидываете ноги на брусьях, примерно так Сначала вы подтягиваетесь пять раз где-то 3-5 раз узким вкладом. Вы берете прямой вклад, подтягиваете также 3-5 раз. После перемещаетесь ног на ровной, на широкий вклад и делаете так 3-5 раз. потом он счастлив, возвращаетесь на прямой вклад и снова на выход. И какое там пятое упражнение я уже сделал со счетом. У нас будет на рунке вновь вот пытаемся с резинкой. Это будет это упражнение будет имитировать тягу блока в зале. Будет начинать темнеть. Делаем один подход по 15 раз. ставим отставим палец вверх ну вот, вот это вот пюм-пюм поступает после упражнения? спина просто разрывается это просто дикий фан. Так, да, для последнего упражнения нам понадобится резинка и любой упор. В нашем случае это будет шведкость вы можете в качестве упора использовать даже такую трубу, просто стойку от трубника. Ни ни смотрите, дети мне раскрутили, в то время как мой телефон стоит не дороже 2000, и на нем пол -экрана просто Закрепляем резинку нашим обыкновенным любимым способом в виде члена берем за край ходим назад как ребят самое важное в этом упражнении нас, мы должны работать только спиной и как и плечом мы не должны разворачиваться Будете все ближе будет легче регулируйте нагрузку. делаем сначала одной рукой на максимум тянем спиной, потом другой рукой делаем на максимум, также тянем спиной без опции а потом вбиваем обеими руками просто на максимум. Все понятно, это уже по ощущениям. Начнем первое. чтобы вы сделали примерно одинаковое количество обе руки, иначе у вас будут диспропорции. Добиваем дверь на руках. подальше, чтобы дверь на руках будет начать лучше. Не Немножко сгибаем ноги в колени и поехали. Right. все ребят так всем пока спасибо за тренировку подписывайтесь на канал Dream Guys, ставьте лайки подписывайтесь делайте репосты все бучки мони